Добрый день, дорогие партнеры. Сейчас мы проведем регистрацию в компанию Life is Good. И сейчас это международный запуск глобального бизнеса по всему миру. Итак, получив реферальную ссылку от своего спонсора, мы проверяем. ли эта ссылка. Вот как раз таки на верхнюю гуну welcome Taikes Марат веб-сайт. То есть мы можем, смотрите, здесь выбрать языки, да, можем выбрать русский язык, и это все будет у нас на русском языке переведено. Добро пожаловать на сайт Тайкеша Марата. То есть все, это вы тем самым проверили спонсор. Теперь здесь мы заполняем регистрационные данные. Желательно это все делать на английском языке. Итак, мы пишем свое имя, Марат, свою фамилию и свой электронный адрес. Вот. То есть прописываем это все на английском языке. Как только мы прописали это все на английском языке, мы нажимаем «Забронируйте свою позицию». Вот на эту кнопку нажимаем. Вот на эту оранжевую кнопочку. И у нас открывается наш кабинет, предреги... предрегистрационный кабинет, где мы сразу видим время и дату следующего... следующей компрессии, то есть у нас недельно идет отчетный, отчетный период идет недельный и компрессия идет раз в неделю. То есть здесь платные и бесплатные. Если э, вы раньше всех сделаете оплату, соответственно, вы раньше всех встанете в систему. Вот, смотрите. Ну, я здесь сделал пару дублей, поэтому мы сейчас можем зайти и посмотреть, сколько после нас уже зарегистрировалось. Смотрите, ну в течение буквально 50 минут уже 13. 13 участников уже зарегистрировались после меня. Теперь, если я раньше их сделаю оплату, соответственно, я раньше их встану в систему. В систему глобального распределения э, бонусов от активации. Теперь смотрите. Здесь есть у нас информация про продукты. Это вы можете почитать, ознакомиться с описанием, фотографиями, да, то есть сертификатами. Вот здесь идет полное описание. У нас очень много продуктов. Просто шикарная продукция. Есть наборами на омоложение, на оздоровление. Вот. Есть пакет «Все включено». Вот И также можно сразу посмотреть маркетинг-план компании. Вот план возмещения, компенсационный план. Также есть информация: 6 видов дохода. Самое, что нас всех привлекает, это, конечно же, бонус глобального распределения то есть до 2000 долларов мы сможем здесь заработать итак для того чтобы сделать оплату э, и сразу занять место в компании нужно нажать присоединиться сейчас а еще такой момент что после регистрации обязательно нужно подтвердить свою регистрацию на почте итак что мы здесь делаем? Мы здесь заполняем свои регистрационные данные. Здесь мы прописываем свой телефон. Вот. Плюс 7705 911 8503. Здесь мы прописываем свой логин. Ну, я вот написал Марат и свой год рождения можно. Вы как бы можете свое имя, можете любое имя здесь прописать. Здесь мы пишем пароли. Пароль повторяем. Дальше мы выбираем э, опцию именно по оплате. Здесь идет единоразовая сумма 40 долларов плюс ежемесячное членство 995 итого 4995 вы один раз проплачиваете, а затем уже еже а затем уже ежемесячно э, абонентская плата будет 995. Если вы выберете второй вариант, то вы сразу оплачиваете за год. И с процентной скидкой получается около 140 долларов. То есть это выгодно сразу оплатить за год. Но вы можете это сделать пока месяц за один месяц. Итак, следующая графа у нас идет заполнение. Это доставка вашего домашнего адреса. Здесь обязательно прописываем имя, фамилия. Здесь пишем домашний адрес. Здесь указываем город. Здесь указываем ну штат-провинция. Мы пишем КЗ. Здесь почтовый индекс. Вот. Дальше информация по платежной карточке. Один раз можно проплатить с чужой карточки. Вот. Но если вы проплачете со своей картой, естественно, вы заводите свои регистрационные данные. Если с чужой карты, значит вы пишете имя, фамилию своего, ну, обладателя этого карточки. Здесь выбираем Visa либо MasterCard. Вот. В таком вот виде вот виза дальше идет номер карточки здесь мы прописываем ну, у каждого она своя здесь дата э срок действия этой карточки в данном случае ноябрь 2024 года и здесь секретный код который у вас с обратной стороны и здесь можно не заполнять, можно нажать вот сюда, скопировать адрес доставки, и он у вас автоматически заполняется. И дальше нажимаем продолжить. Когда мы нажимаем продолжить, нас перебрасывает в новую, в новую страничку, где мы все проверяем, свои данные. Вот, имя, фамилия, телефон, логин. Здесь наша абонентская плата и наше партнерство здесь обладателя карточки с чьей карточки будем проплачиваться здесь достав опять же информация о обладателе этой карточки и здесь обязательно нужно поставить две галочки о том что вы что вы согласны и будете оплачивать свою активацию в компании и здесь можно ознакомиться с политикой, с правилами компании. И затем вы нажимаете «Завершить регистрацию». И, соответственно, завершив регистрацию, у вас произведется оплата. Ну, в данном случае я как бы уже проплачен, кабинет, кабинет проплачен. Но как только вы нажмете, вы сразу поймете, что у вас прошла оплата, у вас появится своя реферальная ссылка, вас поздравят с регистрацией. Вот. Какие еще есть здесь нюансы? Ну, как я сказал, обязательно нужно, чтобы все было на английском языке. Обязательно подтверждение почты. С одной карты, с одной карты можно платить только одного человека. Можно проплатиться с, чужого, с чужой карточки без проблем. Я вас приглашаю в нашу компанию. Очень интересное, самое главное, мы в самом начале очень глобального бизнеса. Всем спасибо, пишите, звоните, всем удачи!